Всем привет! Сегодня опять поговорим немного о FFMPEG и я покажу, как с помощью FFMPEG ускорить или замедлить видео. Это совершенно несложно. Для того, чтобы, к примеру, ускорить видео и аудио, которое в нем в 4 раза, нужно сделать следующее. Итак, нужно написать вот это. FFMPEG, указать источник, тест видео МКВ у меня. Дальше фильтр комплекс. Дальше, так как в 4 раза, то, ну, смотрите, если а, видео не ускорено в своем нормальном а, режиме, то здесь, грубо говоря, единичка. Чтобы в 4 раза, значит, нужно единичку разделить на 4, и мы получаем 0,25. Чтобы в 10 раз, соответственно, 1 делим, делим на 10, и здесь будет 0,1. Так вот, мы ускоряем и видео, и аудио. Значит, для видео вот такой параметр, да, 0,1 две точки V set PTC ну э эти все параметры можно посмотреть э в справке по FFmpeg либо же просто э хранить себе э хранить у себя готовые вот такие заготовки шаблоны и пользоваться ими а вот так вот для того чтобы видео в четыре раза вот так вот а для того чтобы аудио ну как вы видите уже да здесь буковка А это уже говорит что аудио ну по идее так вот а вот здесь как раз наоборот нормальная скорость 1 но если в 4 раза, то ничего делить не надо. Надо просто 1 умножить на 4. Так вот, и вот-вот-вот что, на, что надо написать. И в результате. Ну и в конце указать выходящее. Ну, имя выходящего файла. В данном случае будет output x4. Ой, 4x. Давайте нажмем Enter. И что-то тут не так. А, здесь что-то не так. Здесь говорит, что то а, вот этот аргумент от а, 0.5 до 2. Ага, либо можно замедлить, либо ускорить. Что очень странно. Что очень странно, у меня, по-моему, работало же это. Работало же это. Это странно. Ладно, давайте в два раза. Значит, делаем вот так. Два. Если у вас работает, то напишите, ну, если кто знает, напишите, где я ошибся. А, ну, вот так вот будет работать по любому в данном случае мы ускоряем видео в два раза то есть здесь 05 а здесь и итак понеслась сейчас видео ускорится ну и точно так же можно то видео которое ускоренное было в два раза теперь ускорить еще в два раза и в результате мы получим видео ускоренное в четыре раза давайте проверим Давайте проверим output э, 2x. Вот. Теперь э, 2x, делаем 4x. Итак, давайте проверим. Видео 2x. Э, всего оно 16 секунд. Как вы видите, как вы видите, видео ускорено. Э, теперь посмотрим 4x. А 4x 8 секунд. Как вы видите, ускорено в 4 раза. А теперь оригинал, оригинал... Э, Оригинал вот он, вот он, вот он, вот он оригинал. Оригинал у нас 35 секунд. Так, теперь для того, чтобы замедлить это видео, нужно... А, ну, да, кстати, если вам нужно ускорить только видео то нам нужно сделать все только без вот этих флагов 0А да, и вот здесь map А. Но в таком случае вы на выходе получите видео, в котором будет ускорено только видео, но аудио будет отсутствовать. Соответственно, если вам нужно ускорить только аудио, тогда вот это нужно выкинуть, оставить, оставить вот, вот это и оставить вот, вот это. Но на выходе опять-таки, к примеру, вы получите МКВ, ну, контейнер, да, в котором будет только аудио, а видео уже не будет. Соответственно, чтобы замедлить видео. Чтобы замедлить видео... Давайте вот так вот 0,5, Нужно сделать немного наоборот, чтобы замедлить. Вот здесь, вот здесь. А нам нужно поставить 0,5. А вот здесь... Два. Ну, то есть наоборот. И давайте посмотрим. Сейчас видео будет замедлено, соответственно, у нас будет... Там было 35 секунд, по-моему. По идее, сейчас больше минуты. Итак, видео замедлилось, замедлилось, замедлилось. Так, где оно у нас? Вот оно у нас. Итак, да, у нас минута с чем-то. И что мы видим? Видим, э, вроде бы, видео замедлено. Ну да, замедлено, медленно. я тут печатаю. Вот, соответственно, соответственно, в принципе, на этом все. То есть по поводу этих фильтров ускорений и замедлений, я думаю, можно было бы еще поговорить, но зачем затягивать время? То есть эти шаблончики вы можете для себя сохранить, как сохранил для себя их я, и использовать. Вот, это все есть на Патреоне, на платной подписке за 1 доллар в месяц. Вы можете получить доступ к таким текстовым публикациям или, скажем так, заметкам, да, чтобы не забыть. Вот, у кого есть еще какие-то интересные примеры по поводу ускорения замедления видео, пишите в комментариях, будет всем полезно. Ну а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!